Привет, милые посетители психологии, добро пожаловать на наш канал. Только благодаря вашей поддержке мы можем сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам за всю любовь, которую вы нам дарите. А теперь давайте продолжим. Как вы думаете, может быть вы испытываете трудности с любовью к себе? Часто бывает гораздо проще смотреть на себя со стороны и сосредоточиться на том, что происходит вокруг вас, а не смотреть внутрь и пытаться работать над собой. Но без любви к себе вы можете бессознательно попасть в токсичные отношения, токсичные привычки и даже может развиться депрессия. Первый шаг к изменению ситуации – это самоанализ. Итак, вот пять признаков того, что вам трудно любить себя. Номер один. Вы чувствуете себя виноватым, когда уделяете время себе. Чувствуете ли вы себя виноватым, когда уделяете время себе? Чувствуете ли вы, что могли бы заниматься другими более продуктивными делами или что в свободное время вы должны помогать другим? Когда вы чувствуете себя так, возможно, у вас низкая самооценка, и вы думаете, что это неправильно или эгоистично ставить себя на первое место. Правильная забота о себе подразумевает выделение времени для себя. Когда вы садитесь и расслабляетесь с хорошей книгой или немного вздремнуть, в мозге выделяются гормоны, например, эндорфины, которые помогают успокоиться и расслабиться. Время простое также дает вам возможность сосредоточиться и внутренне переработать повседневные события. Немного заботы о себе может быть очень полезным, Номер два – вы продолжаете влюбляться в токсичных людей. Когда вы думаете о своих нынешних или прошлых отношениях, есть ли в них проявляющаяся закономерность? Все они токсичны или манипулируют в той или иной форме, форме или виде. Они плохо обращались, принижали или оскорбляли вас? Прежде всего, никто не имеет права обращаться с вами таким образом. Когда у вас низкая самооценка, это может быть признаком того, что вам не хватает любви к себе. А также может быть одной из причин вы продолжаете влюбляться в токсичных партнеров. Если вам трудно уважать себя, трудно найти других людей, которые тоже будут уважать вас. Возможно, вы страдаете от низкой самооценки из-за прошлого опыта отношений или из-за травмирующего детского опыта. Чувствовать хорошее отношение к себе очень важно, а любить себя еще важнее. Номер три. Вы извиняетесь за вещи, даже когда в этом нет необходимости. Вы замечаете, что часто импульсивно просите прощения? Говорят ли вам другие люди, чтобы вы перестали извиняться? Если это похоже на вас, то вы, вероятно, говорите «извините», даже когда в этом нет необходимости. Причиной такого импульса может быть недостаток любви к себе. Вы можете просить прощения, когда вы даже не сделали ничего плохого, или когда вы пытаетесь взять на себя ответственность за чью-то ошибку или за проблему, которую вы не создавали и не контролировали. Излишнее извинение может быть вызвано боязнью конфликта, или когда вы больше сосредоточены на потребностях других людей, а не на своих собственных. По словам Шэрон Мартин, лицензированного психотерапевта, чрезмерное извинение также может быть вызвано из вашего собственного чувства перфекционизма. Когда вы ставите перед собой невыполнимо высокие требования, вы постоянно чувствуете себя неполноценным и чувствуете необходимость извиняться за каждую мелочь. Что вы делаете несовершенно? Когда вам не хватает любви к себе, вам не хватает благодати, чтобы прикрыть себя. Номер четыре. Вы корите себя за прошлые неудачи и ошибками. Зацикливаетесь ли вы на своих прошлых ошибках? Вас терзают сомнения в себе, и вы без нужды пинаете себя, когда вспоминаете о своих прошлых неудачах? Есть несколько глубоко укоренившихся причин. Почему ваш разум не может успокоить внутреннего самокритика? Согласно книге доктора Кристин Нёв «Самосострадание. Доказанная сила of being kind to yourself», самокритик в вашем сознании воспринимает, что прошлые ошибки приравниваются к опасности в реальной жизни, заставляя вас думать, что вы рискуете не быть любимым или принятым. Ваш самокритик ложно сообщает вам, что лучший способ мотивировать вас – это корить себя за ошибку. Доктор Нов продолжает объяснять, что, слушая к этой неустанной самокритике, может показаться мотивирующим в краткосрочной перспективе, на самом деле это может стать демотивацией в долгосрочной перспективе. Самосострадание – более сильный инструмент, позволяющий признать ошибку и двигаться дальше, а не размышлять о ней. Самосострадание и любовь к себе идут рука об руку. И номер пять: вы сомневаетесь в себе и с трудом доверяете собственной интуиции. Если вы застряли в ментальной петле, переживая свои прошлые ошибки, это также может затруднить доверие к себе. Вы сомневаетесь в том, достаточно ли вы хороши или принимаете на себя ненужную вину? Отступаете ли вы от идеи вести более связанной с жизнью и активного образа жизни? Тренер по управлению стрессом Селестина Федли рассказывает о доверии к себе как о шаге на пути к любви к себе. Она предлагает разобраться в причинах ваших страхов. Спросить себя, чего вы на самом деле боитесь. И уделить время тому, чтобы заставить свой разум замолчать. Так вы сможете понять, каковы ваши истинные чувства и желания. Как вы думаете, вы боретесь с любовью к себе? Как вы укрепляете любовь к себе в своей жизни? Расскажите нам об этом в комментариях ниже, если у вас есть друг или человек, о котором вы заботитесь. Кому, похоже, не хватает любви к себе? Подумайте о том, чтобы поделиться с ними этим видео. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться для получения новых видео от канала Немиркин. И включите значок колокольчика «Уведомления», чтобы получать уведомления, когда мы опубликуем новое видео. Большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!